Привет друзья! Некоторым пользователям, чтобы начать создавать файлы машины вышивки, нужен простой волшебный пинок. Получив базовые знания по работе с инструментами, они никак не решаются сделать первый шаг. И сегодня на примере простой картинки мы разберем последовательность действий при создании файла вышивки. В этом видео я лишь озвучу принцип работы. Если вы не знаете, как делать тот или иной шаг, значит поднатушьтесь и поищите информацию. Те, кто на курсе, найдут все необходимые ролики в разделах модуля. А те, кто обучается самостоятельно, смогут пробежаться по нашему YouTube-каналу или поискать информацию среди многочисленных материалов на сайте. Шаг первый – открытие программы и назначение параметра страницы рисунок, а попросту определение пялец, в которых будет выполняться вышивка. Шаг второй. Это загрузка изображения и определение размера будущей вышивки. Попросту измените размер картинки под размер будущей вышивки. Шаг третий визуальное определение порядка создания объектов, а также количество цветовых переходов. Подоговоритесь со своим внутренним максималистом, что первый файл будет простым и не будет содержать в себе миллион объектов в точности повторяющих картинку. Продумайте, какими инструментами вы будете создавать объекты. Если вам сложно запоминать, то запишите примерный порядок на листе бумаги. Пример. В данном дизайне будет всего 6 цветов. Создаваться он будет всего лишь тремя инструментами. Замкнутая кривая прямая, незамкнутая кривая прямая и круг из инструмента группы прямоугольник, окружность, дуга. Первый цвет – темные тельца. Это будет один объект. Если вы хотите возразить, мол, хвост, уши можно сделать отдельно, то вспомните, что у нас это простой первый файл с минимальным количеством объектов. Так что темные тельцы – это одна штука. После создания объекта не забудьте обратить внимание на обратное вышивание. Второй цвет – светлые объекты на темном тельце и лапке. Создавая объекты, отслеживайте порядок их следования, а также начало и конец вышивания. Следите, чтобы не было лишних протяжек. Прежде чем приступать к созданию объектов, подумайте, какой из них будет первым, а какой последним. Эти объекты будут менее плотными, чем предыдущий цвет. У них не будет обратного вышивания. Пусть они слегка растворятся в предыдущем. Пожалуй, только лапки будут иметь обратное вышивание и более плотную стежковую заливку. Третий цвет. Глаза и нос. Два простых круга с заливкой атласной строчка и обязательным обратным вышиванием, иначе объекты провалятся в предыдущий цвет. Четвертый цвет. белые отблески глаз. Скопируйте черные глаза и вставьте. Измените цвет и размер, поменяйте положение, уменьшите плотность и оставьте обратное вышивание только по краю. Пятый цвет. Розовые щечки. Инструмент замкнутая прямая кривая. Объекты менее плотные по отношению к предыдущему. Хотя можно попробовать сделать их с такой же плотностью, если хочется, чтобы щечки выделялись. И последний цвет. Контур. Как создавать контур, чтобы не было протяжек, вы сможете найти среди моих уроков. Это, пожалуй, самое муторное действие, но я уверена, что вы справитесь. Создав дизайн, запустите просмотр вышивания. Отследите, все ли в порядке с порядком вышивания и нет ли лишних протяжек. Сохраните дизайн и попробуйте его вышить. Во время вышивки налейте себе чашечку кофе или чего-нибудь более крепкого и просмотрите вышивку от и до в целях обнаружения ошибок. Найдя ошибки, поправьте дизайн вышивки. Согласитесь, это не так уж и сложно. Надо просто взять инструмент в руки и попробовать сделать первый объект. Несколько простых советов. В процессе оцифровки меняйте яркость отображаемого изображения. Где-то удобнее его приглушить, а где-то, наоборот, сделать изображение более четким. Также меняйте параметры отображения. Не всегда удобно работать в реальном просмотре. Порой нужно включить стежковое отображение и проверить, насколько аккуратно один объект лег относительно другого. Кстати, реальный просмотр может грузить компьютер, и он будет медленнее работать. Любители автоцифровки в Pay помните, никакая автоцифровка не даст вам столь качественного и управляемого результата, как отработка файла вручную. Всем хорошего дня!